Друзья, всем привет! С вами я, Дмитрий, и сайт Солнце Испании. Сегодня 3 июня, третий день с тех пор, как Валенсия вышла из первой фазы и вошла во вторую. То есть открыты все большие магазины, площадью более 400 квадратных метров, и открыты пляжи. Два дня я не рисковал сюда прийти, потому что думал, что здесь будет просто все забито, но сейчас я пройду и посмотрю, что как вообще состояние пляжа и что здесь происходит. Ну и вот оно море. Наконец-то. Сейчас посмотрим, сколько здесь людей. сейчас раннее утро, 9 утра. Позже будет, естественно, народу больше, это уж 100%. Я нахожусь на пляже Ля Патакона. <coughs> вот. А вдалеке я вижу, что на Мальваросе народу очень много. Но вот здесь, конечно, не очень хорошо видно. Ну и самое главное, люди уже могут купаться. Никакого ажиотажа нет. Никаких нет. Отойду я, наверное, с пляжа для батаконы. Дойду до Мальваросы, посмотрю, что там. Вот на Мальваросе побольше народа. Души работают, пляж убирают, все чистенько. Ну и народ уже потихонечку начинает приходить на пляж. Вода чистейшая, просто шикарная. Уже успел отметить, я вошел по колено. Сейчас попозже искупаюсь, естественно. Но не на этом пляже, я уйду, наверное, на Ляпатакону вот туда, в ту сторону. Вот сейчас уже 10 часов на пляж. Прибыли спасатели, так что все под контролем. Ну, а я вернулся на пляж для потокона. А у торгового центра Алькампо Кампо, Ашан, так называемый, есть собачий пляж, грязный, я не знаю, почему они не уберут сами собачники, которые здесь купаются вместе с собаками тоже, довольно-таки грязновато. Ну, пляж для автокона 12 часов, народу стало побольше. А теперь я пройду все-таки, <связь> вернусь на пляж Мальворосо. Посмотрим, <связь> что у нас там. Так что видите, все нормально, слава богу. Ну и вот я захожу опять на пляж Мальвороса Времени уже 12 часов Народу вот в начале пляжа еще не так много А дальше видно, что погуще ну, Сейчас пройдем, посмотрим Полиция контролирует, вот, проезжает для разъяснительных работ, чтобы люди не кучковались и были немножко на расстоянии друг от друга. Вот я пробежался по пляжу, все нормально. Все как всегда, все как обычно. 14 июня открываются границы и сюда хлынут туристы с Европы. Я подошел к ресторану Панорама, знаменитому. От него просто открываются потрясающие виды на, всю, на все пляжи Валенсийские. Шикарное просто местоположение, плюс отвратительная кухня. И здесь же от этого ресторана, если посмотреть направо, то... Всякие прокатные пункты здесь можно заняться и скейтом, и кайтсерфом, и на каяке, и на доске, на чем угодно. Все это вот в акватории вот этого парка.